Всем привет, с вами я, ой, не так, всем привет, с вами я, Драк. И сегодня я проверяю свой микрофон, какой он хороший, как он пишет звук, это самый ролик, и сейчас вы, сейчас я сделаю все по-тихому, давайте, берем маркер Идите сюда. Всем привет, с вами я. Олег, И напишите в комментариях, как вам удобно имена называть. И сейчас я вам продемонстрирую всю свою мощь. Давайте договоримся. И сейчас. Первая у нас коробка. Так. Слишком тихо. Идет. Что же еще можно взять? Хм. Карты. Слишком тихо, зато я знаю, что не тихо. Может быть это тихо? Wow, вообще ничего не понимаю. Паручек. Так съемка остановилась. А сейчас обзор на гитару. А где колпачок? Нет! Мы потеряли колпачок. Нужно срочно его искать. А сейчас... Я буду делать интервью у самого. У самой гитары. Как я устал. Продолжаем. А зачем я это сказал? Я устал. Отодвигаем. Да, я устал. И давайте. Это была случайность. Так, задавайте вопросы гитаре э, в комментариях. А теперь первый вопрос. Сколько всего нот нашей сеструнги? Ответ пишите в комментариях. Ну, это все отвечает гитарам. А пока задаем ей следующий вопрос. Так. Все видят эту гитару. И сейчас, не знаю зачем, она... А хорошо играет, оттенитивый а звук. Какова хороша игра. Но вы подписывайтесь на АСМР. Анти-АСМР от Грыши. Грыжа. А -а -а. Да, что я делаю. Какая фигня, страдаю. Ну ладно. Идеи кончились. Приходится экспериментировать. Но... Это только начало. Покупайте лучше гитару, чем в своей колонке. А, забыл. Следующий вопрос. Сколько лет нашей гитаре? И тут мы можем понять, что ей всего лишь три года. Она ответила «да», значит, мы все правильно поняли. Вы это слышали? Какое громкое «да». Да уж. А теперь гитара нам скажет, задаст свои вопросы. Почему я назвал канал именно Никита Драг? Вообще, первый канал у меня назывался просто Драг. И вот этот... Еще и дети. Гитара покинула нашу телестудию. Эх, какая... Жалость. Сзади кратется какой-то зверь. Ладно, шучу. Ну, а во-первых, я хочу вам всем сказать, что драк вообще образовался... Ну, по сути, это как есть. И вейп. Ну, если вы знаете об этом. Вы, если забейте, просто в Ютубе дырак, там покажут вейпы, ну и все. Ну, я на этот вопрос ответить не могу, поэтому позову Никита. Поугарал с Гришей. А, забыл. Это же СМР ролики. Я уже из соседней комнаты услышал, что Гриша нарушил АСМР. Ну, ладно. Ну а вообще Дарак, вообще мы когда хотели первый канал создать У меня три канала с названием Дарак И прикол в том, что у меня до этого стоял фамилийлинк И я не мог его отключить Типа вообще все про него благополучно забыли Прихожу в сервис Пожалуйста, отключите Мы не можем, знаешь пароль И после этого у меня телефон сбрасывается, а фамилийлинк остался Я не знаю, я короче наугад цифры как-то вбивал И... Короче, все хорошо, я какой-то задницей его смог отключить. Я удивился этому, реально. Отвечаю. Ну а самый главный такой прикол, что после этого первым же делом я в этот же день говорю «Привет, Резван, помоги создать YouTube, типа давно хотел такой поснимать, чтобы не ради подписок, а просто посмотреть, какой фигнём мы раньше». Ну, страдали. И он такой, а, ну ладно. Первый раз мы создали. А вот чтобы возобновить, все мои соцсети приходилось удалять этот аккаунт и скачивать <coughs> Family Link. Когда я забыл электронную почту, а мы это все делали у меня дома. Такие. Мы забыли две электронных почты. После этого я такой, давай запишем ее хотя бы. А Ты ч мы как-то? Блин, лохи такие. Мы записали, все хорошо. И вот это была электронная почта Никита Драг 2000 Ой, 312, ну, дальше вы знаете. И Резон такой пишет по-английски в шутку, типа, Натя Драг. То есть драг". Вот тут вот будет подсказка. И самый главный прикол в том, что. Что. Я такой подумал, типа, ну а почему бы и нет, почему бы и не сделать более русского, типа, как по-русски, что ли. То есть написал по-русски "Дорак" И оказалось, что когда я вбиваю Драк, никто меня не видел. Приходилось вбивать название моего ролика. Первый ролик сериал «Припять Драк» или... Ну, в конце приходилось добавлять "Дорак". Г, главное, Г. Так и зародилась. А после этого я такой. Ладно, давайте Никита дорог оставим. То есть подписывайтесь на мои странички в соцсетях. Можете заходить в группу мою в Телеграме. Кто хочет, подсказочка будет здесь, здесь и здесь. Вот тут у нас будет э, с моя страничка ВК. Вот здесь будет в Телеграме наше сообщество. У кстати, не только все ютуберы. Классно сказал. Ну, короче, там вроде бы 15 с чем-то участников. И знаете, что я только что доперла? У меня телефон загрузиться не может, поэтому я пока. А, ч ⁇ я? Сообщество, скорее всего, вряд ли покажу. А как оно называется? А, Вспомни. А, нет, телеграм. Ну, не суть, короче, тогда пофиг. Бу... Обойдемся без телеграмма. Телеграм я покажу вам потом. Ну, а покажу вам тогда в страничку ВКонтакте. Все. Ну телефон не заряжается, а записываю я на GoPro. С Ладно, в чем? На самом деле я попросил, ну это не мой телефон, второй телефон, поэтому не задавайте вопросов, короче, но не суть. И кстати по ощущениям сетка прикольная, пару секунд. Все, я освободил этот микрофон. Вот тут и резиночки, чтобы он специально держался. Но их можно снять. Передатчик. Вот для, науш... вот для наушников. И для самого микрофона. А сам он втыкается в телефон, чтобы можно было слушать. но общаться с человеком в наушниках. Хороший звук, как сейчас. Ну, а пока я жду 15 минут. Подписывайтесь на мой канал А, еще хотел сказать Наша группа все растет и растет И хотите вам И сейчас я вам перечислю, кто в моей группе Ну, по именам Но там вы их увидите сами Владисончик Ну, это его ник в ютубе То есть название так его зовут Влад. Вам не трудно догадаться, Влад. Резван. Я. Ну, в какой-то части мой брат Токсик. Название придумывал я, Типа такой. Втыкаю в телефон. Он, я хочу создать YouTube канал. Придумай мне. Я такой. В первое имя Токсик. Что, не знаю, в голову приходит и все. Так, мой брат. Дальше Кирилл. Но два Кирилла. Вы сами знаете этих Кириллов. Получается, один у нас участвовал в апгрейде, с другим мы были на соревнованиях. Ладно. Ну, в принципе, короче, вот так. А, на чем я соревновалась? Не суть! То, что у нас... Кирилл, Кирилл, Влад, Резван, я, мой брат. Ну, в общем, шесть участников, где-то так. Но, в принципе, для нашего двора это много, хочу сказать честно. И ещё. у нас во дворе летом будет такая жесть. Или даже не у нас во дворе. Ну, короче, не суть. Я хочу ходить по дворам. И снимать ребят, которые играют в футбол. И ходить буду с микрофоном. И так, Всем привет, с вами я, Дорак И сегодня мы наблюдаем за игрой дворов. Так, какой-то пацан ведет мяч в мяч. И передачу на другого. У него отбирает противник мяч. Бежит, бежит к воротам. И какое счастье. Мяч попадает под машину. И бабах! Мяч Мяча больше нету. Ну ладно, ну а на этом всем удачи, всем пока. Гриша, Пука, попрощайся. Он сказал, не хочет, но удачи.